Привет, с вами Сергей, это YouTube-канал интернет-магазина фирма 24 и наше видео будет посвящено инкубатору Рябушка Турбо 150. Рябушка Турбо 150 это инкубатор с механическим переворотом. Вместимость его без механического переворота 150 яиц и конкретно с механическим переворотом 100-110 куриных яиц. Значит, переворот универсальный, туда можно поместить до 66 гусиных яиц, где-то 320 перепелиных и 100 утиных лендюшинок. Распечатаем его и посмотрим, что же там внутри коробки. Внутри коробки естественно инкубатор. Вот, в транспортировочном виде он будет вот таким вот, сверху сетка для переворота и зеленый пластиковый поддон. Откроем. Внутри этой сетки вы будете делать закладку яиц. Внутри также инструкция с описанием функций возможностей данного инкубатора. И вот такой талон. Талон, он... В общем, если какие-то там неисправности или вопросы, то тут в принципе все ответы по вот этим неисправностям возможным, которые ну, могут случиться достаем верхнюю крышку. Значит, в верхней крышке установлен вентилятор под ним керамический нагреватель и плюс вот такие два инфракрасных пленочных нагревателя вот тоже в верхней крышке не вмонтированы. то есть помимо этого Тена есть еще ну... Вот, вот, вот эти два тена, потому как инкубатор большой, большой объем яиц нужно ему обогревать, поэтому и нагрева в несколько. В прошлых моделях был только вот такой тен и, скажем так, он очень долго прогревался по отзывам покупателей, поэтому в этой модели уже это все исправлено, в принципе, прогревается достаточно быстро. С обратной стороны терморегулятор цифровой с дисплеем кабель питания и вот такие вот вентиляционные пробки, заглушки. Открывая их, вы можете регулировать уровень влажности, то есть избыточная влажность будет выходить через них. Плюс вот есть такие два смотровых окна. В нижней крышке, в нижней крышке будут вот такие вот тарелочки, их 4 штуки. Вот пластиковые тарелки, ну, внутри которых вы будете, вы, вы их уложите на дно инкубатора. На дно инкубатора. И будете сюда заливать теплую воду. Сверху будет лежать вот этот вот зеленый пластиковый поддон. Плюс для сетки, для сетки вот, такой пакетик будет, внутри него 4 уголка 4 уголка для крепления сетки. То есть, эти уголки, эту сетку регулируют по высоте. На уголках есть циферки, циферные обозначения 1 и 2. То есть, если, например, вы цифрой 1 сетку засунули в уголок, где с одной стороны единичка, то значит сут нас написано, ага. значит он сетка будет располагаться ближе к поддону. Если цифра 2, она будет выше от поддона. Это сделано для того, чтобы, например, для инкубации перепелиных яиц, так как яйца сами по себе маленькие, сетка должна быть более прижата к поддону, а для гусиных наоборот, яйца большие, чтобы было расстояние от поддона немножко больше. Вот плюс вот, такая вот, вот такой вот толкатель пластиковый, и с помощью специального отверстия в корпусе. Вот тут вот отверстие есть. Толкатель будет соединен с сеткой. Сейчас я вам это покажу поближе. То есть механизм переворота устроен следующим образом. Сетка. На конце сетки вот такие вот четыре уголка. Они регулируют ее по высоте и ну, также защищают, чтобы сетка не повредила сам корпус инкубатора. Вот здесь есть отверстие для того, чтобы можно было засунуть ручку, толкатель. Толкатель на конце соединен жестко с сеткой. Чтобы произвести переворот, у вас тут все будет закладка яиц. Чтобы произвести переворот, вам нужно просто подойти и вот таким вот образом толкнуть сетку. Яйца под действием сетки перекатятся на другой бок. Соответственно, в следующий раз на себя потянули. Яйца перекатились. В принципе, таких переворотов можно делать ну, больше двух в день, потому как сам процесс становится достаточно простым. Итак, включим данный инкубатор в сеть. На терморегуляторе отобразится, установленная, отобразится текущая температура. Чтобы изменить установленную температуру, нужно нажать треугольник вверх. То есть она установлена 38, это заводские настройки. Последующие нажатия ее или понизят, или повысят. После того, как вы закончили настройку, подождите 5 секунд, прозвучит звуковой сигнал, и терморегулятор эту температуру запомнит. В принципе, э как бы инкубатор простой, все необходимое есть. Еще можно здесь откалибровать от датчик температуры, ну, по любому градуснику. То есть ложите внутрь какой-нибудь спиртовой градусник. Э Измеряете его показания, сравниваете с показаниями датчика температуры, который есть в этом инкубаторе. И если есть какие-то расхождения, вы можете всегда его откалибровать. Как это делается? Для того, чтобы зайти в режим калибровки температуры, нажимаете дважды нижний треугольник, потом однократно верхний и снова дважды нижний. У вас появится специальный код. Продемонстрирую. Вот. Это значит, что датчик в нулях. Последующее нажатие его откалибрует, или вот 0,2 градуса со знаком минус, либо вот со знаком плюса, например, 0,3. Ну, оставим опять же в нулях его. Ждем, пока терморегулятор запомнит ваши настройки, которые вы ввели, прозвучит звуковой сигнал. Все, датчик температуры откалиброван. Итак, наше видео подходит к концу. Мы, в принципе, рассказали полностью о данном инкубаторе, чтобы у вас не оставалось вопросов. Если все-таки мы какие-то моменты упустили, пишите в комментариях, задавайте вопрос, мы обязательно вам на них ответим. Подписывайтесь на наш канал, там будет также очень много других интересных, полезных для вас видео. Если видео вам все-таки было полезно, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и до встречи в новых видео. Пока!